13 апреля, в такую пасмурную погоду, к нам на перрон пришел поезд Победы. Небольшой короткий состав, который показывает, как наши солдаты ехали на фронт, в каких условиях, и дополнительно некоторые виды вооружения, что сейчас мы, собственно говоря, постараемся и показать. Но в начале, естественно, проходная. Итак, собственно... Паровоз, а, узкоколейка наша знаменитая, но, ну, естественно, как бы поезд адаптирован под вот, современные рельсы. Кстати, очень мало кто знает, но летчикам Люфтватор полагался десятидневный дневный отпуск и железный крест за уничтожение подобного поезда. Так что этот трудяга, сами представляете, какой э, приносил ущерб для войск противника и какую пользу приносил нам ковал нашу подъезду боец отправлял здесь на фронт или уже освободивший наш легендарной Симферополь со знаменитым дегтярем Дистовым пулеметом который открывал э, победу. Действительно, был самым массовым. И именно его часто можно видеть в фильмах как альтернативу знаменитому пулемету Максида. Кстати, вот с левой стороны стоит охрана. Боец, порная образца 43-го года с легендарной винтовкой Мосика. Ну, у военных все именно так. Все должно быть под охраной. Вот и легендарная 45 полностью Есть. Пушка, уничтожающая танки противника. Кстати, нужно отметить несмотря на то, что 45-ка выглядит, скажем так, не очень внушительно, она действительно была грозой танков. Единственное, сложно сегодня представить, как э, вели себя бойцы артиллеристы. И для того, чтобы уничтожить э, Тигр, необходимо было подпустить, подпустить его к себе на расстояние 200-400 метров. В то время как Тигр мог с двух километров уничтожить расчет более сложное оружие бросальное линию! Как выглядела теплушка внутри, показать мы не успеем а, в силу того, что поиск стоит крайне ограниченное количество времени, и, к сожалению, мы опоздали. Людей уже выпробаживают. Ну так Есть зенит, Уничтожающая. Рай, спасибо! Будет... И и показать, будет, вот, собственно говоря, поезд победы. Планирует отправляться. Все-таки начиная с января 1943 -го года, фронт медленно, но уверенно покатился на запад. Пожелаем нашим бойцам удачи в их зеленком земле. и спасибо им за то, что они дают возможность своими силами восстанавливая технику увидеть нам то, что есть на самом деле оружие победы. Не громкие слова, а то техника и то вооружение, которое привели к миру и свободе. Будьте осторожны, с на минуту. Он будет останавливаться в каждом населенном пункте где день его освобождения от немецко-фашистских в далеко 1944. Из Китая, из Китая. Ваши мысли дома, я прошу оставлять в комментариях. Благодарю за внимание.